Доброе утро, друзья! Решил записать для вас сегодня видео. Секретное такое. И оно вам поможет. Хочу затронуть два момента нашего бизнеса. Э, видео прошу никому не передавать, только своим лидерам в своих структурах. Потому что это не для всех видео. Смотрите, друзья. Э, я смотрю, многие из вас подписывают очень много новых партнеров в бизнес, ну стартеркитов мы их называем, да, заключили контракт э, с компанией Человек, и здесь многие допускают э, очень большую ошибку. Вот послушайте, кто меня сейчас услышит и будет делать то, что я скажу, у вас обязательно все будет получаться и не только стартерки ты подписывать, но и Продавать регистрационные пакеты и обучать этому же других людей, своих партнеров. Смотрите, когда человек заключил контракт, купил стартер-кит и ключи, я даю ему следующее задание. Я ему даю три тренинга. Первое, однозначно, я даю базовую школу по системе Z, чтобы человек ознакомился с системой, как работает наша система, понажимал все кнопочки, то есть полностью изучил инструмент для работы. Это самое главное. В архиве он находится, в постоянном архиве, базовая школа по системе ZI. Посмотрите, там две части. Ярина Яковлева ведет и Семен Киракосян. Вот первая часть про систему ZI. Второй момент. Я человеку даю, говорю, как только ты посмотришь этот тренинг, я сразу же тебе дам еще следующие тренинги. И даю следующий тренинг. Первый вариант. Это Александра Коновалова даю. И Станислава Белько. Там разные виды старта в бизнесе. Даю два этих тренинга по маркетинг-плану. И говорю человеку, давай договоримся так. Я вот, сегодня я подписал да, партнера. Сегодня твоя задача посмотреть один тренинг. Базовую школу по системе ЗИ. Базовую школу по системе Z, ты смотришь. Как только ты посмотришь, ты сейчас будешь смотреть тренинги, да? Отлично, давай. Тренинг идет полтора часа в двух частях. Одна по системе Z, другая по продукту. Ты смотришь этот тренинг и сразу звонишь мне. Договорились? Все, окей. Все, я тебя поздравлю в нашем чате. Ты увидишь, как люди тебя поздравят, увидишь наших людей. Вот. Давай, смотри тренинг, все, пока. Давай, во сколько тебе завтра с утра будет, ты свободная будешь, или вечером, чтобы я тебе дал другие тренинги посмотреть? Ну все, завтра вечером, все, договорились. Во сколько ты будешь? В 17, в 20, во сколько тебе позвонить? Ну, в 17 буду дома. Ну, договорились, давай, в 17 жду твоего звонка, наберешь. Все, окей, договорились. На следующий день... Вы тоже себе ставите напоминание, что в 17 часов вам позвонит ваш партнер. Если он вам не звонит, звоните вы ему. И говорите, Сергей, мы же с тобой договорились вчера в 17, ты что, забыл? Он, нет, нет, не забыл, все, вот хотел тебе только звонить. Либо забыл. И спрашиваете, ты посмотрел тренинг, базовую школу по системе ЗИ? Да, посмотрел. Ты видел, ты понял, что нужно, как работает система? Ты понял это, как работает? Да. Вот посмотри, э, теперь я тебе расскажу, э, дам два тренинга следующих уже по маркетинг-плану, чтобы ты понимал, за что у нас э, выплачиваются деньги. Потому что в нашей работе, нужно, в нашем бизнесе нужно знать, за что тебе платят деньги. Смотри, э, вот ты сейчас э, купил стартер-кит, и систему знает Инфо. У тебя есть возможность сейчас э, зарабатывать деньги по трем видам дохода. Первое, ты можешь покупать продукт для себя со скидкой и быть просто партнером, ну, потребителем. Ты можешь покупать продукцию со скидкой для себя как VIP-клиент и продавать дороже в розницу, если ты любишь и умеешь это делать и зарабатывать на этом. Допустим, пачка Instantly Ageless стоит 50 долларов 1 доллар один сашет в рознице можно его продать за 2 доллара один сашет и то есть пачка будет 50 долларов купил за 100 продал 50 долларов в день заработал хорошие деньги 30 дней полторы тысячи долларов даже если вы не каждый день будете продавать тысячи долларов можно заработать только на одной продаже instantly ageless. это первый вид дохода второе что у тебя есть какая возможность второе ты имеешь право со своего интернет-магазина продавать продукцию по розничной цене, найти человека в любой точке мира. Он купит продукцию на 30-40% дороже, он, ему компания сделает доставку продукции, а ты заработаешь разницу деньгами комиссионными к себе на карту в бэк-офис. 30-40%. И третье, ты имеешь право, будучи стартер-китом, подписывать новых людей в бизнес, которые будут покупать продукцию поштучно, ты будешь заработать комиссионное, либо ты имеешь право э, подписывать людей, которые будут покупать пакеты, и ты будешь зарабатывать разовые комиссионные. От продажи пакета базисного за 200 долларов ты получишь 25 долларов. За продажу supreme который стоит 500 долларов, тебе компания выплатит 100 долларов. За продажу пакета Джамбо, который стоит 800 долларов, тебе компания выплатит 200 долларов. За продажу пакета амбассадора который 1000 долларов тебе компания выплатит 250 долларов и все и больше ничего у тебя есть три вида дохода сейчас идешь на тренинг смотришь тренинг у тебя есть все возможности для того чтобы здесь зарабатывать деньги послушай а ты планируешь пользоваться продуктом для себя ты хочешь быть, выглядеть красивее, моложе? Планируешь? Или для себя, для родственников, для родителей, может, для жены? Будешь покупать? Планируешь? Ну вот и отлично. Как раз на тренинге тебе расскажут правильный старт в бизнесе. За что дают выплаты по маркетинг-плану? Как можно в первый месяц быстро заработать тысячу долларов и правильный старт? Ну еще раз повторяю, можно работать без покупки продукции. Но если ты решил пользоваться продукцией, покупать для себя. Если ты будешь пользоваться продуктом, там и выберешь, Есть компания предоставила продукцию. Поштучно можно купить, а можно в пакетах купить. В пакетах продукция выгоднее и для бизнеса, и так далее. Если ты будешь покупать продукцию и пользоваться ней, у тебя еще будут 4 вида дохода. Если тебе достаточно 3 вида дохода, ты можешь уже сейчас приглашать людей в бизнес, на деловую встречу, они будут покупать продукцию, ты будешь зарабатывать деньги, у тебя будет три вида дохода. Если хочешь больше, пойди внимательно послушать тренинг, изучи его. Как только посмотришь эти тренинги, сразу звонишь мне. Смотри, сейчас у нас 17 часов. Сегодня у нас вторник. Давай договоримся так. Сегодня ты смотришь один тренинг, да, вечером. И завтра посмотришь еще с утра. Получится у тебя второй посмотреть? Давай договоримся так. Чтобы ты уже посмотрел два тренинга, завтра вечером в 19 удобно тебе будет? В 19, да? Удобно. Смотри, записываешь все вопросы, что непонятно по маркетинг-плану, по продукции, все записываешь. И затем... После просмотра тренинга я тебя познакомлю с очень успешным человеком, который в нашем бизнесе зарабатывает уже очень приличные деньги, не одну тысячу долларов в месяц, а может даже больше, я не знаю. Я его попросил буквально две минуты, чтобы он выделил свое время, чтобы поговорить нам с тобой, чтобы дать тебе четкие пошаговые инструкции, как ты можешь в первый месяц заработать тысячу долларов а через полгода выйти на доход 2-3 тысячи долларов. И обрати внимание еще на такие два момента. Запиши на тренинге, будут говорить, что такое специалист и что такое статус сапфир. Вот скажи, у тебя цель какая? Сколько ты хотел бы зарабатывать, ну, заработать в первый месяц? Допустим, если мы активно с тобой поработаем в апреле, сколько бы ты хотел заработать? И слушайте, молчите. Человек вам, говорит, называет сумму. Вы говорите, окей, отлично, хорошая цель. Многие люди в нашем бизнесе выходят на доход 1000 тысяч, долларов в первый же месяц. Давай, э, а через полгода вот э, какой бы тебя доход устроил? Если мы поработаем полгода, и человек называет вам цифру. Говорите, отлично, многие люди в нашей компании зарабатывают такие деньги. Вот поэтому давай э, начнем с того, что ты сейчас посмотришь два тренинга по маркетинг-плану. Вот, и с тобой связываемся завтра в 19 часов. Я сейчас предупрежу своего, предупрежу своего спонсора, чтобы он тоже на 19 э, уделил 5 минут времени, чтобы поговорил с нами. Договорились? Все окей. Все, давай смотри тренинги, записывай вопросы, потом свяжемся. Все, пока. Понимаете, что нужно говорить стартер-киту? Вот так я его благословил на тренинг. Каждого человека я так благословляю, говорю, иди на тренинг и изучай. Следующий момент, когда вы с человеком разговариваете, когда человек купил стартер-кит, вы не должны его э -э терять, вы должны с ним быть на связи и договариваться о каждом моменте, вы должны заключать с ним договор. По следующей встрече. Договорились завтра в 17, договорились завтра в 19. Все, я э, себе отметил, завтра в 19 мы с тобой встречаемся. Понимаете? Многие люди допускают ошибку. Когда купил стартер-кит, вы думаете, дали ему три тренинга, человек побежал э, смотреть, изучать тренинги. и Вы думаете, что он завтра купит вам регистрационный пакет, начнет приглашать людей в бизнес. И у вас будет уже опытный человек. Нет! Нужно с человеком вот провести именно так, как я сказал. Переслушайте это видео, видео 10 раз. Запишите и делайте то, что я вам сказал. И будет вам успех. Обязательно, когда вы с человеком договариваетесь, просто разговаривайте, вы должны договариваться о следующей встрече с человеком. То ли это перед деловой встречей, то ли после деловой встречи. Мы с тобой договорились, во сколько? После деловой встречи мы сразу с тобой встречаемся. Договорились? Все окей. В скайпе или по телефону свяжемся? А, тебе неудобно да, после дела? Ну давай завтра с утра тогда в 10. Договорились? Завтра в 10 я тебя жду. Как посмотришь тренинги? Завтра в 19 мы с тобой встречаемся в скайпе. Договорились? Я предупредил спонсора. Он будет уделить 5 минут времени нам с тобой. Договорились? Договорились, я спрашиваю, нет? все. И вы человека, э, человеку говорите о том, что вы с ним договорились, чтобы у него было чувство ответственности. И нельзя отпускать. Многие подписали стартер-кита и бросают его, и начинают искать новых людей. Подписывают, бросают, начинают искать новых, новых, новых. А те люди, которые подписали вчера стартер-кит, они или не смотрели тренинги, или... Посмотрели и испугались чего-то, потому что вы их не благословили на тренинг, неправильно отправили, неправильно объяснили, понимаете? Так что пересмотрите это видео, делайте, как я вам сказал, и все у вас получится. Желаю вам удачи, хорошего дня, сегодня две деловые встречи, приглашайте максимальное количество людей, выводите на своих спонсоров, стройте бизнес. И у нас идет промоушен, осталось, ребята, 20 дней. Каждый из вас может стать непритом, жемчугом, сапфиром и получить от компании 500 тысяч, либо 6 тысяч долларов дополнительно. Всего хорошего дня вам.